Поляна первоцветов. Здесь и герани, нарциссы виднеются, брунетта, белокопытник. Такие цветы взыскательные, но очень приятно на них смотреть. Первые цветы из-под снега. Когда еще листочки не распустились, когда еще не закрыли свои тени, спешат распуститься вот эти первоцветы особенно благоухают нарциссы и колокольчики есть Ой. Пиской горка на аптековском дороге. А вот и дуб трёхцеплитный. А это цветущий Макдония белого цвета. Так как бывают розовые цветы, магнулые и бежевые, желтый смой, а это белые. Магнолия очень любит цвет яркий, солнечный и тепло. И здесь есть хорошо. В аптекарском огороде старинный труд. Он так это называется. Он был выкопан в начале 18 века в самом низком месте аптекарского огорода. Ну, чтобы собирать весенние дождевые воды для полива. Вот дно его выслано несколькими слоями серой глины высокого качества, специально привезенной из Гжельи. По этой технологии, с использованием той же глины, он реставрирован в 2000 году. Вот. первоначально он имел форму прямоугольную, а потом его частично засыпали, и он приобрел такие вот неровные очертания как бы естественные. Вот здесь много водных прибрежных растений, которые любят воду. Ивы, например, кувшинки. А в пруду живут караси, карпы, ротаны. Вот и возвращаются к ним каждую весну пара рыжих ут, агарей. Хвойная горка, разные породы, хвойных деревьев, гипорисовики, мошебельники всевозможные, пихты, сосны, разных пород, хили. Все возможное. Вот какая сосна сказочная. Просто сказочная. А это гигантский можжевельник, которому уже сто лет он занимает всю центральную часть горки. Уникальный по своему возрасту и по разрастанию. Он занял всю горку. Первые тюльпаны в ботаническом саду. Ой, какие яркие как огоньки. Там семейка желтых тюльпанов. Теперь я хочу привлечь внимание к старой оранжерии, которая сохранилась только частично. И вот дальше она продолжается под новым стеклянным куполом. Лишь только кирпичная кладка, вот туда вдаль, если посмотреть. Фасад ее сохранился главный вход бывший, вот. история и современность. Остатки старой стены, кирпичная кладка еще историческая, бережно сохранена в старой оранжерее. Вот та самая пальма, которая переросла. для которой приподнимали крышу. Старая оранжерия, вот она. Парни оранжерию нас встречают в бассейн с карпами. Такие красные, белые, серебристые. бы поскорные их молоки, и русские особи. Оранжерея с водными растениями, павшинками, лилиями, редкие растения, редкие названия. Это уникальный пример, как рухнувшая береза, которая от старости упала на землю, вдруг вырос новый ствол, уже самостоятельный. Вот видите, вот в этой точке, где она рухнула, часть ствола проросла до ложительного дереву. Вот она каждый год зеленеет и радует всех. Уникальное дерево.